да, давай, есть нет, не в том числе, в игре ты где? Да че? че? Да че? не сейчас не что? можешь сейчас не забыл здесь блять кстати, пожалуйста. Да. Прошу, прошу. А, можете поступить? Mm -hmm. а, можете поступить? Это. А вот, смотрите, я про чуть -чуть просто открываю от прямого информации, альп не аль. А у меня, типа, вообще ничего ой, не пот, господи. Организм просто... А вообще ничего не, не работает, это как? Вот у меня все, у меня будет двух. Извините, у меня вот Э, в ничего не залазит. Mm, ну, слушайте, кстати, а, все, Я нажимаю, да, по у И у меня, ухе, у меня багажник, и Не mm, Это почему-то. Не знаю, как это А вот кстати, а это вообще можно как-то вот... У euh, кого просто... Я не знаю, я не знаю. Здесь я ничего не знаю в отношениях. А, вообще не разбираюсь? Не, немножко разбираюсь, но что вы все сказали, я не помню. А как пока работает? Вам нахажется вообще? Ну да. Да, понятно. А, ну вот с вами. Ой, а как вступить к вам? Я просто все таки спрашивал, не говоря. Ладно, мне пора идти работать. Стопи секундочку, ну постойте, пожалуйста, а как вам устроиться в саловке требований? Как вам что? Устылается вот, надо, как вам вставить. А, я прошел э, аттестацию сразу, не от стажера. вы можете пойти не, по а, информации в а? Ага. Ну вся, спасибо тебе за информацию. На самом деле это просто такой лох, ебаный. Меня расстреляли. Неправильно, ну, расстрелять. Выйдет из зачем? Это вот этот вот Тимофей какой-то. Да, Тимофей, он там быстро-быстро выйди, пока он не уехал. Я как-то пофиг, ну типа. Ну да ладно. Мы расстреляли, ну и чё. Я сам сан из болезни ухожу. Какой болезнь? Первый садий. Mm, mm, а я здоров. И вообще хорошо, отлично. Все. Короче, жди меня. Или заедем за мной. 10. Так ты заедешь? Понятно? У меня два ремка контейнера, если что. Что я, блядь, прописал респаун, блядь, это ничего не означает, долбоевский банальный. Ты мой такой Нет. Я не И садитесь, них столько мне, уйди. сержант. Стойте, кто увидит сидел. Как он говорит? Стоять. А тело у меня, Товарищ сержант, целится, это ваш права. Ты вышел? Ты вышел? Какого? А как вы тогда? А как вы вышли? Я не могу понять. А как? Как вот так быстро подвечился бы, а в чем проблема на не, вот сам я из-за него в больницу попала а что у меня целится иважно, ваш пап... да, да. на каком основании на каком основании в документах проект... в проверку в проверку Продолжение... в проверку в проверку я буду сейчас ничего предъявлять почему он целится я сейчас на форум да я желаю и ваш, ваш... Ваше прошло в открытом виде вот именно ваше Хорошо. антировочку на мою проверку, момент, пожалуйста, придашь? <соспорщик> вы запрашивали, что вам надо? Я же жила старше пропащих. <соспорщик> вы да да погородного россиянки, кто-то общайтесь, а не иди гуляй. Это законное требование сотрудников Я могу общаться как? захочу потому что я гражданин нет я ни, не имеете права на общение с где это написано скажите мне что-то не так задерживалось сути статье 1.2 но я думаю ну, будет что-то не что -то я не могу раз разговаривать с сленгом вы, вы паспорт, можете да, нас оскорблять да, вы не можете останите пожалуйста я сейчас разговариваю объясните это Все, мое да, законное да. требование это требование что да, сейчас не паспорт запрашивать, да, я вас ваш паспорт Паспорт пошёл. пошел на Отказывайтесь. Задержанная по статье один только два. Сейчас Yeah. Нет, он вас попросил, чтобы он вас увел. <как> да. Однако не контуру он ставил. Сейчас посмотрим, если он есть. Барвар тут плохо. Как туда забрался? Что вы летите с территории? Да че? Что сюда этой недели? Где на не играл? Генерал и полковник не в городе. Никто, никого почти нет в городе. Ой, извиняюсь, урка дёрнулась. Генерала и полковника нет в городе. Или, ну, вы можете задать вопросы по каналу, э, получение роли, а именно, глава канала, но ну, нельзя, помощник, который есть. Помощник вы можете получить участник и участник бустера. Буст, участник бустера это когда вы делаете бустер, вы получаете не только участника, но еще и бустер автоматически. Э, Жалобы на администраторов. Э, имя, админа, э, причины и доказательства точно так же, но только не игрока. Ладно? за начало года не получше, просто надо знать, пока кто-то не наберет штраф я уже набрала два штрафа, и кто-то не поэтому кто-то тоже ставит и кто-то наберет на еще штраф а, я вам по эту же группу, на если что э, ссылка на NexterFace будет тоже в описании Поэтому да, можете заходить и смотреть. А, Адресовая. Адресовая. Сколько еще осталось штрафов? э, -э семь. Да, семь штрафов. Отъезд. А вы можете сюда отъездить? Если... Да. А там еще сколько? Э -э вы можете на сектор 3 проехать, да? Да просто самый не такой, так сказать, скид. А, сейчас, ну, я... Да не надо, не да, надо, не человек, надо, не ну, да, да, да. я... да. Не могу, да. да не надо, не надо. А бы всех сейчас, на Хорошо, Годи. тебя боевого считать? Нет. Нет, вот. 4 тысячи. Мне еще 20 тысяч. Но мои... Этот Тима Александрович, вообще такой, Так, все, я тут. Здорово, Кстати, пошли в каёс. Не, я в лесу не поменяю меня. Я тебе могу подкинуть аккаунт и читы. Четы? Да, я ж тебе говорю. А, -а, а. Залезай, чтобы играть. Я как бы уже давно-давно в игре. Ну, почти ну, Сейчас тогда создам. Я, кажется, так, что Ты такой, давай сейчас кидай будет, ак. Ролик, а а, что? а куда? А это? зачем? И почему?